Один из принципов методологического подхода, он заключается в такой пристальном внимании к позиционированию. Значит, вот еще раз, смотрите, в середине 80-х годов действующее политическое руководство вынуждено было публично признать банкротство советского проекта. Когда началось это банкротство? Первое. Можно сказать, что оно началось в конце 60-х, ну или в середине 60-х, когда стало осознаваться элитой постепенное отставание от ну, реального лидера второй промышленной революции Соединенных Штатов. Угу. Реформы Косыгина. Неудачные реформы, которые проводились, в общем, с пониманием... Факт отставания, но без понимания его причин. Можно сказать, что все было описано в 20-е годы. Когда Брускус в России и Мизес в Германии написали практически одновременно текст об онтологической невозможности социализма. Я его так называю. Где они показали, почему, обратите внимание, не эмпирический не с точки зрения того, что вот этот хороший руководитель, а вот этот плохой, что Сталин там, не знаю, uh -huh. значит, занимался террором. А если бы был не... Антологически эта модель недееспособна. Что помешало прочитать тексты... Вот вы говорите о влиянии. Что помешало прочитать тексты Брускуса и Мизоса 21 -го года, 21-го, 22 -го? Сделать из них выводы и перестроить... Систему управления, цели, стратегии. Ну что мешало? Все знали. Философский ле... пароход, ле... например. Ле... Ленин Демного... читал. Да, ну, собственно, да. философский пароход и произошел в тот момент, когда Ленин прочитал текст Бруцкуса и сказал, что их всех надо расстрелять. То есть нельзя сказать, что эти тексты были неизвестны. Они были известны. Но никто не собирался делать из них какие-то деятельностные выводы. Мыслительно ситуация была описана, а деятельностно продолжался эксперимент. Теперь, одним из важнейших элементов советского проекта, советской модели индустриализации, так называемой сталинской индустриализации, была ставка на военно-промышленный комплекс. Я описывал это в своей книжке про три индустриализации. Я не буду подробно это говорить, почему это так важно. Потому что фактически это была уникальная в мировой практике стратегическая ставка. А с того момента, как военно-промышленный комплекс был положен в центр индустриализации, война России и Украины была предопределена. Более того, если вы вдумаетесь, то вы увидите, что... С той и другой стороны применяются вооружения, созданные Советским Союзом. И вот это ужасно. Это более ужасно, чем гибель тысяч людей. Несмотря на то, что это ужасно, гибель тысяч людей. Но тот война. факт, смотрите, что люди убивают друг друга оружие, сделанным их отцами и дедами, буквально на которой они положили всю жизнь свою. А это является прямым следствием выборной стратегии индустриализации. Прямым следствием. При этом не нужно думать, что ребята, которые это делали, не понимали, что они делают. Они очень хорошо понимали. За их решением стояли вполне... Ясные внутриполитические и внешнеполитические основания. А действующая российская власть... Понимаете, какая страшная штука? Они лишь легитимизируют распад Советского Союза. В этом их миссия. Поражение Советского Союза произошло давно. Идейно в 17 году, ну или в 1929-м, в 1927 когда разрабатывалась концепция, угу. по факту, эмпирически, в 60-е признана Горбачевым, который, как вы помните, сказал, надо избавиться от этого военно-промышленного комплекса. И только тогда, когда у вас исчезнет вот эта черная дыра в серединке экономики, поглощающая все ресурсы и не создающая никакой ценности, никакой Вообще может быть какой-то следующий шаг. А теперь представьте себе, у вас вся страна это один военно-промышленный комплекс. На всех предприятиях есть, так сказать, либо производство какой-то военно-промышленной продукции, либо участие в кооперации по производству этой продукции. Как вы думаете, общество будет реагировать на такую кардинальную смену? Говорят, ресентимент. Да, но ну, он тоже присутствует, но не это главное. Это же идеологическая оболочка. А надо искать, от чего она, эта идеологическая оболочка. Она от базовой социально-экономической структуры. Вы хотели что-то спросить? Нет, нет, мне хочется, чтобы вы закончили. Не-не-не, я закончу. Я знаю, чем я хочу закончить, а вы спросите. Я хотел спросить, считали ли вы, что... Вот эта диспропорция и ВПК в центре, да. э, в центре развития э, приведет, к приведет к неизбежной да. войне между Россией и Украиной. Нет, смотрите. Считали ли вы, что война между Россией и Украиной предопределена, э, например, в 90-е или в нулевые? Ну, смотрите, хор... вот, смотрите, хороший вопрос. Дело в том, что, знаете, как принцип дополнительности. Вы можете понять место или скорость. Вы не можете понять того и другого. Поэтому что значит предопределена? Значит, с моей точки зрения, распад Советского Союза с высокой вероятностью должен был бы быть кровавым. Угу. Если бы не Горбачев, который сознательно и немножко несознательно, он в этом смысле дал возможность этим новым силам, как бы проявиться, взять ответственность за отдельные территориальные фрагменты и пройти малой кровью. Да, столкновения были. Вы прекрасно знаете, что их было достаточно много. Некоторые военные конфликты между бывшими значит, территориями Советского Союза, они длились годами и некоторые для... до, сих пор. до сих пор... Но, в целом, я считаю, что ему удалось в тот момент, благодаря очень хорошей внешней ситуации, проскочить этот тяжелейший поворот. Потому что, если бы началась реальная гражданская война, а вероятность этого была достаточно высокой, то мало бы никому не показалось. Теперь, А вот дальше, понимаете, двойственная позиция Ельцина. Потому что, с одной стороны, берите столько суверенитета, сколько хотите, а с другой стороны, полное непонимание, как реагировать на чеченский кризис. Ну и вообще кавказский кризис. Теперь, и вот звоночек-то там был понятен. И было понятно, что именно в этот момент, по мере становления значит, свободной Ичкерии, Целый ряд социальных групп, видящих свою функцию в обеспечении национальной там, и прочей безопасности, они самоопределились. Раньше того, как я писал про русский мир, позже того, это уже другой вопрос. К 1995 году в некотором смысле дальнейший сценарий был уже во многом предопределен. Что делал я? Понимая это, я в своем мышлении оставлял вероятность другой магистральной линии. Вот той, которую я уже сказал. Инновационная, региональная, с очень высоким уровнем регионализации, которая бы отвечала на вызов такого типа, как вот разразился на Кавказе. Преодолевала бы этот... Ну, ну такой исторически сложившийся исторически сложившийся конфликт между территориями и центральным правительством как вы понимаете он не только в этом регионе кто-то прошел мягче кто-то прошел жестче эту развилку теперь у меня было несколько серьезных споров с людьми, которых я уважаю. И которые говорили, нет, это невозможно. Ты не прав. Не будет твоего сценария. Не будет. Кстати, один из них Борь Невцов, Который буквально с момента значит, прихода нового президента в 2000 году, он говорил, что ты романтик, ты идеалист. Ничего этого не будет. Все будет по-другому. А вы как прикажете мне в этой ситуации действовать? Согласиться? То есть не пытаться делать то, что делал я. Не пытаться вести эту линию. А что я потом внукам скажу? Дедушка, а что ты делал в 99-2000 году? Ты пытался на это как-то повлиять? Я скажу, нет, ты знаешь, было совершенно понятно. Мне все сказали, что ничего не получится. История не живет в масштабах года 10 или 15. Она, она принудительна. И в этом смысле, смотрите, Горбачев понимал свое бессилие перед лицом истории. И старался избежать кровопролития. Ельцина на Он не имел позиции. И то есть существует предопределенность, а Но еще Владимир раз, Путин и Сейчас. Сергей Кириенко, они такие игрушки, э, слепые орудия. Не, а почему? Они, может быть, и очень зрячие. Почему? Я вас уверяю, что наиболее радикальная группа... Э, Считает приблизительно так, что мировой кризис, связанный, кстати, с наступлением, извините за выражение, новой промышленной революции, он неминуем. Угу. Кстати, Щедровицкий говорил, что он неминуем. Второе. А страны с менее глубокой системой разделения труда, извините за выражение, испытывают, проходят подобный кризис легче, чем страны с глубоким разделением труда. Потому что обваливаться нечему, особенно в кризис. Цепочки и так короткие. Поэтому Россия в центре мира, все в кризисе, а мы, понимаете, вот так некоторые рассуждают. Более того, а давайте еще, помните, как на злобу... мы и так зл... проскочим, зачем же попутно... Чтобы кризис ускорить. Усугубить, да? Ну, конечно. Угу. Понимаете? То есть, если перевернуть доску, то никто не заметит, где стояли шахматы. Ну, типа того, понимаете? И, и, вот, и что тут вот скажешь? Да, кстати, обратите внимание, и в каждом пункте может быть ссылка на Щедровис. Щедровицкий сказал, что значит с Григорьевым, что страны с менее глубокой системой разделения труда проходят подобные кризисные явления легче. Понимаете? Вот. И вот что, что нам спокойно, Малек Вадим, чем в этой точке делать? Ну, там, правда, был еще один тезис, который не заметили. Что лидером любой следующей промышленной революции всегда становится страна, обладающая э, определенной численностью населения. Сколько это условие, маховик выводы новых технологий с э, ну, кандидатных стадии на работающий, но в этом смысле можно сказать так, что я и лекции про разделение труда зря читал 10 лет, потому что никто не услышал. Теперь придется пройти этот путь самостоятельно. Я при этом совершенно не утверждаю, как некоторые о том, что там все развалится и так далее, и так далее, и тому подобное. Да нет, ну слушайте. В некотором смысле все цели первого этапа властный режим реализовал. Более того, реализовал даже в некотором смысле так без особой брутальности. В каком смысле? Вся оппозиция уехала. Не надо ее сажать и расстреливать. А с другой стороны вся ну, такая резкая националистическая Значит, Часть населения, воспитанная на призывах к мировой войне Жириновского Она благополучно значит, вовлечена сейчас в конфликт И часть этих людей просто физически погибнет Ну вот, смотрите То есть удачная за, за, зачистка от тех людей, которые на втором этапе нам будут не нужны ну, типа, Им. типа того при этом, смотрите, я придумываю в том смысле, что я не знаю, но я прекрасно понимаю, что сон разума раздает чудовищ. Если у тебя нет, ну как сказал Явлинский в своем интервью начало марта, по-моему, что как бы, нет чувства времени, но нет понимания, что происходит в целом. А есть ну, такая заплатка на этом месте. Ну вот, типа, как бы будет кризис, поэтому создадим остров. Ну на острове-то всяко легче в кризис. Цунами, глядишь, не будет. Перезимуем, ну, там, переживем. А и с этой точки зрения... То есть цель просто запереться? Ну, мне кажется, что она вполне... Ну, так сказать лежит на поверхности еще раз я не знаю я не знаю но э, находясь в позиции имитации ставя себя мысленно на место некоторых лиц при, принимающих решения я бы не считал что такая, такое целеполагание она как-то э, странно Оно ожидана имеет под собой определенные основания какой там будет потом технологический уровень, уровень потребления, мы не знаем. Понимаете, никто. Вот Если кто-то вам uh -huh. сейчас начнет рассказывать, что там будет, никто не знает, что там будет. Это зависит от миллиона разных факторов и обстоятельств. То, что произойдет определенная деиндустриализация, связанная с выпадением большого числа цепочек, которые были интегрированы в мировое хозяйство, то, что, как говорит Зубаревич, самые продвинутые регионы, вошедшие в эту мировую систему разделения труда, им будет хуже. Ну да, это все очевидно. Но где там эти уровни? И кто их вообще почувствует? Знаете, есть знаменитая такая значит, сказка про то, что если лягушку положить в воду медленно кипятить то она сварится если его бросить в горячую воду она попытается выскочить поэтому мы с вами ничего не увидим фиктивный курс пересчитают по этому фиктивному курсу ввп на душу будет лучше чем в голландии отчитаются, как отчитывались после первой пятилетки. Вы же, наверное, знаете, что произошло в конце первой пятилетки. Значит, смотрите, вот еще раз, давайте. Это очень важный вопрос, потому что если его не понимать, то все остальное непонятно. Значит, в традиционной политической экономии, в частности, в марксизме, было два сектора. Производство средств потребления и производство средств производства. А и Б. И, собственно, индустриализация – это производство средств. производства такое, которое расширяет производство средств потребления. В тот момент, когда вы ставите в центр процесса индустриализации и хозяйственно-экономической системы военно-промышленный комплекс, у вас возникает сектор С. Он не производит ничего. Он не является средством потребления. И не является средством производства. Более того, те средства производства, которые вы создаете для производства вооружений военной техники, не комплементарны другим видам потребительских товаров. Никакой конверсии не может быть. Теперь. А теперь вопрос: а какова доля этого сектора С? в модели индустриализации там, первый, второй, пятилет. Вот тут начинают упражняться. Одни говорят, 10%, если больше 10% занимает ВПК, экономика тухнет. А 60% не хотите? Итак, все ресурсы огромной, самой богатой страны мира, самым большим населением в Европе. 170 миллионов к 2012 году. Ухнули в эту черную дыру. Еще раз, никакой ценности. В конце первой пятилетки они решили. А, а как это теперь рассказать обывателю-то? Надо же ну, придать этому бессмысленному сжиганию ресурсов осмысленному только в момент ведения войны. Кстати, вы понимаете, что если война не идет, то через какое-то время их тоже надо утилизировать, а на это еще потратить ресурс. То есть нужно начать войну? Обязательно. Ну, хоть чтобы как-то, значит, самим себе это оправдать. Но mm -hmm. дело даже не в этом. А как это вот теперь посчитать? И они взяли и приписали всем ресурсам некие условные стоимости. И этим танкам тоже какие-то условные стоимости. Угу. И у них возникла параллельный мир, в котором мы стали второй экономикой мира. Теперь, потом всех, кто это делал, расстреляли. Ну, чтобы неизвестно было, что сделали. И с этого момента начали считать по-новому. Еще раз, самая богатая страна мира была растрачена советским проектом. Причем некоторые проблемы, которые достались следующим проектам, будут решаться еще десятилетиями. Ну, то есть, а сейчас не самая богатая страна мира, далеко не самая, растрачивается совершенно. Ну, смотрите, новым опять, образом. опять, после, если. После там не у советских. Если вы возьмете ресурсную сторону, то она и не бедная. Но просто все зависит от того, как вы этот ресурс используете. Ну, у вас нефти есть, газ есть, там, то есть, это есть, сельхоз земли есть. Мы же прекрасно понимаем, что ресурсные проблемы по мере увеличения численности мирового населения и сложности глобальных логистических потоков, они никуда не денутся. Она не бедная. То, что у нее ВВП на душу уже нам на 60 месте, и нас обогнала в прошлом году Ладно, Болгария и Малайзия. Китай уже обогнал. по ВВП на душу. Это, ну как, это неправильный счет, говорят они. Это ваши эти бредни экономические. Вопрос не умеете считать. Вот сейчас мы курс установим 60 копеек значит за доллар. И будет большой, большой ВВП на душу. Все же просто очень.